Поэтому у них получаются вот такие школы. Я не уверена, что плохие школы из-за коррупции. Техническое задание на проектирование должен давать учитель. Посады красивые сделали, а внутри-то все. Теперь все строят школу Региональные власти, строят девелоперы, строят меценаты, благотворители. Но, честно признаться, я, может быть, не права, но мне кажется, что это все страшно уныло, типовое, стандартное. Откуда я это знаю? У нас каждый год проходит вот этот Build School, большая конференция, в которой э, показывают лучший проекты, которые были построены за год. И я честно, добросовестно осматриваю все школы. И они, к сожалению, все такие же. То есть образование куда-то там движется, прогресс, инновация, а здание, вот оно, как у было, коридоры, классы, классы, так и остается. Почему школы такие унылые, типовые? Главная задача девелопера получить как можно больше выхода с одного квадратного метра, неважно жилья, земли, и его задача сэкономить на всем, потому что все это называется прибыль. Это раньше было так, а тогда, когда сейчас ну, у нас же ипотека, смотрите какая прекрасная низкая. Сейчас какую блиновую на что рынок? Низкое? Ну, все говорят, у нас все, кто, подъем кто девелоперских все, да? активов. Покажите ну, не знаю, отчеты все. Центробанка читают. Глупости, потому что если вы сравните с европейским, ну и, да, европейской да. в этом это глупость. Но вот тем не говорит. менее, Пане Николаевич, скажите же, что сейчас стало больше строить, у девелоперов прекрасное время, у них много есть возможностей там что то возвести, конкуренция возросла. Теперь вот одна компания спорит с другой компанией, кучи жилой квартал лучше, и может быть тогда они начнут строить приличные школы? Нет, ну, потому нет? что мотив совершенно другой. Школа считается нагрузкой. Любой девелопер должен выполнить какие-то определенные обязательства. И он не подходит к девелоперу, я имею в виду, к вот этой территории, как к месту, где он собирается жить. Он подходит к этому месту, которое строит, как он собирается его продать. Понятно, а продать, места, вот чтобы да. вы знали, наличие хорошей школы, это, кстати, не обязательно здание, и не только здание, это, прежде всего, там, повышение вроде как будто бы цены на 1-2%, не более чем. Вот я читал эти исследования. То есть фактически, какую бы ты ни построил прекрасную школу, это сильно на, себе сто... на продажную цену не повлияет. У человека, который заказывает проект школы, должна быть мотивация какая? Если он строит для себя, ну, для своего ребенка, для своих сотрудников, для тех людей, которых он собирается селить эти эти дома, это одно. Если он строит для чужих, его главная задача сэкономить. Теперь, в России удивительно жесткие и даже глупые вот эти нормативы. Причем эти нормативы иногда противоречат друг другу. Иногда, вот, очень например, часто. Вот, например, для того, чтобы, например, сделать стеклянный фасад у школы, ты должен пройти спецобъекты, а мы это прошли, это ужас ну, какой-то. Да, да, ты должен со всеми договориться, потом сделать спецразделы, потом утвердить это все, потом еще раз, скажем так, Пройти огонь, воду и медные трубы, а тебе ничего не дает, только удорожание, больше ничего. Поэтому по пути наименьшего сопротивления ты берешь проектировщика, который что-то там проектирует, и он начинает что-то там в режимах вот этих нормативов что-то делать. Теперь второй вопрос. Этот проектировщик, где вот во всем мире проектировщик сам и строит. То есть архитектор, он же и строитель, а у нас архитектор, ему главное сдать проект. А потом строитель приходит, а у него в чертежах, ну черти что, Точно. особенно в рабочих. И вы сами с этим сталкивались. Ты начинаешь говорить, слушай, переделывай. А что такое переделывай проект? Это по новой пройти экспертизу. Потому что когда начинается вся это вот, а, строительство, никогда ни один проектировщик ни в, одном, ни в одной стране мира не сделает так, как нужно. А что уровень проектировщика такой низкий? Мы а же не в Африке раз. живем, мы же в нет, России нет, живем. У нас знаете, там все потому доступно Потому что им все время дают по рукам. И, вот, э, и теперь еще очень интересный вопрос. Мы с вами были в одной английской школе, которая проектировала... Захар Хадид. А директор школы закрыл больше половины площадей, которые Заха придумывала, и сказал, все это хрень такая, мне это не нужно. И поэтому техническое задание на проектирование должен давать учитель. Тот, который уже долго учил, который знает, что ему нужно. Почему наша школа такая вот, в получилась хорошая? Потому что мы с самого начала сказали, посадили учителя и сказали, что вы хотите, давайте. Вот набор. Ну, нет. После этого мы смотрим на эти нормативы и говорим, нет, такие нормативы не пойдут, класс должен быть больше, например. Uh -huh. С двух сторон, помните, доски, да, это, нигде это не проектировалось. А под это, в принципе, должно быть запроектировано все. Вся электроснабжение, кондиционирование, ну и там дальше, дальше, дальше все по тексту. Вот. После этого, когда учитель вместе с проектировщиком что-то сделает, проектировщик должен пойти что сделать получить... А разрешение строительства. Нет, экспертизу. пройти экспертизу. А это тоже отдельная песня, потому что эксперты действуют в соответствии с нормативами. И их тоже надо убеждать. И ты говоришь, проектировщик, делай спецразделы, иди, доказывай всем, что это возможно, ну, в нашем заказе это возможно, но это уже дополнительные деньги. Мы уже со своей школы три раза проходили экспертизу, потому что нельзя все предусмотреть. В проекте в том числе. И у нас нет таких архитекторов, которые могут. Я вам сейчас напомню одну вещь. Когда мы были с вами в школе, в Англии, в двух школах, да, Фостер угу. и Хадид, да. с нами кто ездил? Учителя. Архитектор. И архитектор, да. Которого надо было взять, за деньги заказчика привезти туда и сказать, вот видишь, вот так мне сделай. И он говорил сначала нет-нет-нет, а после того, как прошел по этим школам, сказал, я, кажется, придумал, как можно сделать. И он же придумал. И потом мы пошли еще раз в экспертизу, и все переделали. А потом долго слушали учителей, как отделывать школу. Uh -huh. А для этого мы поехали куда? В uh -huh. Финляндию. Смотрели лучшие отделки в, финской, в школу, которая была лучшей. Тогда все это лучшее мы собрали, значит, сделали проект, который прежде всего посмотрели и утвердили учителя. Потом, ну, то есть технологи. Потом, который архитектор, который не испугался и начал переделывать все, что он наделал. А этот пришлось дополнительно заплатить ему. Теперь вопрос: девелоптер будет это делать? Да, не в жизнь. Еще один вопрос. Значит, вы говорите: заказчики муниципалы. Да. Да? Но, ну, к сожалению, нет. извините меня, в России коррупцию никто не отменял. И ну, поэтому, секунду, секунду, подождите. Есть старая поговорка американская знаете, что такое слон? Да. Слон это мышь, построена по муниципальному заказу. Она говорит, и вот тут возникает ситуация, когда цена на школу высокая, а реализация, ну, честно, вот никакая. Поэтому муниципалы, вот сейчас, чтобы я абсолютно согласен с тем, что мэр делает правильно. Он говорит, ну-ка, давайте пять лучших школ, самых лучших, и вот так вот стройте мне. Я хочу, чтобы было вот так вот, потому что задача сэкономить, ну, грубо говоря, на, на проектирование, на строительство, она стоит перед всеми. Но это не значит, что это дешево получается. Подтверждение моих слов. Ну, разве можно строить школы полторы тысячи? Это огромная школа. Это значит, огромная. Но что да. это означает? Я видел эти школы. Одна огромная школа и один стадион. Да никто не сможет вместиться в один стадион, если школа большая. Ну, потому что возьмите параллели, поймете, сколько будет скажем, класс, классов заниматься физкультурой, как их распределить это же тоже определенное время. И значит, уже возникает дефицит. Я не уверен, что плохие школы из-за коррупции. Я думаю, что как раз в все очень жестко построено. Я не знаю там, как регионы. Скорее всего, это скорее от какой-то бестолковости, что ли. Мы хотим быть лучшими в сфере строительства школ, а нормативы у нас еще 20-го или даже иногда позже века. Это надо доказывать, это лаборатории, это деньги дополнительные. Теперь вопрос. Мотивация любого девелопера, который в общем построен на прибыль. Вот скажите. Будет то, он этим заниматься? Павел Никач, они тоже люди. То есть у них тоже есть дети, и у них тоже есть совесть. И они, по идее, тоже хотят хорошую школу. Правда, по-человечески. Иногда это тяжело сделать, иногда это не первый приоритет, но они же люди. Подождите, еще раз. Вы поймите, если заставить любого девелопера жить в многоэтажном доме, вот как я это делаю, и жить рядом с этой школой, и сюда, то это будет совершенно другая история. Как правило, руководитель девелоперской компании живет в коттедже. И вводит своих детей в другую школу. Почему мне нравится пример Москвы, который сказал: ребят, вы, конечно, можете девелло выпендриваться, но вот вам минимум, который вы должны сделать. Вот вам нормативы, они должны быть новейшие. И хотите, хотите что-то строить, теперь во второй вопрос: а почему вы собираетесь строить сначала объекты? А потом школа. Поняла, поняла. Меняем нормативы, Значит, меняем приоритеты. А теперь социал, говорим: а потом давайте потом сначала школу поставьте, потому что, по идее, сначала строится инфраструктура. Ведь дороги нужно построить сначала. Детские сады, школы. Ну, по а потом докажите людям, потому что они уже придут, и школа будет стоять, что вот в этом доме квартира будет, должна стоить на 15% дороже, потому что школа вот такая. Но А у нас наоборот. Да. Ну вот, кстати, в Финляндии, в Германии, вот, не знаю, в Нидерландах мы были, в Дании, такая история. То есть, действительно, когда свалится новый жилой район, ну, площадка, выводятся ну, предприятия, они действительно начинают там со школы. Почему действительно, не знаю, в Финляндии кажется, что Школу построить это почетно для архитектора. И туда привлекают лучший архитектор строить школу. Там Заха Хадид, Норман Фостер. Какого фига у нас лучший архитектор не строит школу? Подожди, секунду. У нас есть такие мы с тобой были в лето, да? Есть такие. Парень взял, запроектировал еще и жилые помещения. Вообще, то, да, есть, да. Есть, то есть он да, а, да и в двух Живание. уровнях и вообще. То есть, это его не остановило. Но это другой он не девелопер. Подожди. А почему девелоперы-то не такие? Вот объясните мне. То, что у них есть задача получить прибыль. Они должны найти некий компромисс. Конечно. Вот и все. Мы все привыкли О. собрать с народа деньги, забрать свое в качестве зарплаты, премий, бонусов, яхты и всего остального, а остаток оставить на школу. А вот нужно делать по-другому, как делают это финны в том числе. Пожалуйста, если вы хотите... Построить какой-то объект, ну я именно застроить территорию. Вы сначала покажите, какую школу вы построили. У не так. У Финов не строят. Финны строят только город, к сожалению, да. Или, к счастью, не знаю. Так к счастью. К счастью. Может к счастью. Быть так. Ну, это та идея, про которую вы сказали, что. У норвежцев государственная компания да. газ добывает, да. а у ФИНов они строят. В результате они получают то, что получают. Потому что муниципалы не будут, опять же, не коррумпированные муниципалы, а просто вот муниципалы, которым перед людьми, если они сделают что-то плохо, их сразу не переизберут, и они обязаны перед людьми отчитаться за все это дело. Поэтому у них получаются вот такие школы. Мы с тобой были в школе в английской, и там, там два инвестора строили школу, вот Заха Хадид, да? Да. Два инвестора, которым было, то есть ну, это как в виде благотворительной помощи. Теперь вопрос. А почему в виде благотворительной помощи два инвестора потратили 60 миллионов евро, и из них помнишь, сколько они заплатили за проект? Ну, почти треть, я не знаю. 15 миллионов да. евро они заплатили за проект. Да. И они построили такую школу, которой можно гордиться. А у нас наши вот эти вот э, олигархи тратят деньги на благотворительность где? В том же Лондоне. Неправда, у нас тоже появились э, олигархи, которые Один, действительно два? вкладываются в школы. А, Уже кого? хорошо, спасибо два, олигархам. Две фамилии. Нет, я могу много назвать фамилия. Да. У нас появился в Иркутский проект частный. Сейчас. Я вижу да. только одно. Строят муниципалы. И часто строят там, где девелоперы обещали, не построили. А это совершенно другая история. Это госконтракты. И девелоперы, которые, по идее, должны построить сначала школу, чтобы дорожать квадратный метр. Я тут согласен. Хорошая школа привлекает, конечно, покупателей. Возникает спрос, соответственно, может увеличиться цена. Но, к сожалению, девелоперы строят по-другому. Они сначала строят объекты вокруг, а потом, как из-под палки, школу. Ну, построили школу, э, с, с, там, огромная э, школа, как будто 1100 должно учителей, учеников, а потом вдруг выясняется, что 9 первых классов. А это приговор. Знаешь, ну, почему это ввиду, приговор? Что Потому что через 3 везде. года эта школа будет переполнена, но, и это неправильные расчеты. Это еще одна интересная вещь. Когда в школу, если ты загонишь 500 человек, ну, где 500 мест, это нормальная школа. Но если туда придет 2000, то это уже никакая, ничего, никакая архитектура не выдержит просто этого. И поэтому второй вопрос это муниципалам и всем остальным. А вы скажите, сколько на самом деле должно быть школ? Хватит вы этими нормативами как это, жонглируете и делаете так, что даже в хорошую школу вам нужно напихать столько народу, Все переполнены, что... все школы хорошие переполнены. Да. Вот и все. Это и правильно. поэтому вот этот разговор о том, что ну, мы же стро... начали строить школу. Да ничего мы не начали. Потому что реально мы должны, если взять, вот просто взять микрорайон и посчитать, сколько там детей, и сказать, слушайте, молодежь переезжает, и поэтому школ будет в два раза больше. Население меньше не станет. Значит, да, школа может перепрофилироваться. Проблема в чем? Школы перенаселены, у нас две смены, и президент сказал, что необходимо сокращать количество смен до одной, и поэтому нужно массово нарастить число школ. Да, сейчас вся страна строит школу для того, чтобы перейти на односменку. Но поэтому, как бы, грубо говоря, KPI у властей один, количество, им пофиг на качество, но зато сейчас, их интересует не количество. Не обращайтесь, то, что говорит президент, вообще никто особенно не выполняет. Это как случилось с детскими садами. После того, как детскими садами сказали, что всех нужно обеспечить, от этого обеспечение местами в детских садах не увеличилось. Подождите, это точно. Теперь, что касается... А вообще вот строительство школ, школы, начинаем с главного, кто принимает генеральный план? Можно я вообще разверну другую сторону? Вот смотрите, мы живем не в Африке, мы живем в России. Вот у нас такая история, что у нас действительно девелоперы строят школы. Да, действительно, у нас чиновники дают нам иногда не совсем внятное техническое задание. Я уверена, что уровень коррупции сейчас гораздо меньше, чем был. Да, конечно, куча безобразия и безалаберности осталось, но что делать в этой ситуации? Можем приехать в новый микрорайон, который построен вот этими вот девелоперами, да? и увидеть школу, которую без слез не взглянешь на нее. Но при этом есть те Мало школы... того, это новая школа, но у нее уже отваливается штукатурка. Они сэкономили не только на качестве материалов, они еще на качестве работ сэкономили. Да я согласна, мы живем в России, поэтому что подождите, сделать? подождите, подождите. поэтому решения, вы не которые... надеваете розовые Тут не надевайте розовые очки. Не надеваем. Вы Нет, есть, может быть, исключения из правил, но их настолько мало, что о них даже говорить не Поэтому стоит. Поэтому мы и говорим, что сделать-то надо, чтобы изменить ситуацию. Значит, я могу сказать, на заре, просто я давно живу на этом свете и давно этим занимаюсь. На заре э, начала строительства в Московской области был такой принцип у многих глав, потому что они принимали решение о застройке, что 30% жилья отдадите мне, я продам это жилье, а на школу. это построю школу. Хорошо, это второе. И тогда да, хозяин да. строит школу так, как ему надо. Мы согласны в том, что нам нужны нормы хорошие. Мы согласны в том, что муниципалитет может забрать себе строительство школу без дарных девелоперов, а дарные девелоперы пусть строят сами. Третье. Мы поняли, что мы против больших школ гигантов. Я согласна. Четвертое что нам нужны нормальные архитекторы-проектировщики, которые какого-то хрена не идут строить школы. И непонятно, как их туда заманить и что сделать. Более того, я категорически против типовых школ. Я считаю, что все школы должны быть авторские, они разные, разные участки земли, разные люди, разные технические задания. И мы обязаны строить все школы одинаковые. Кто сказал, что так должно быть? У нас индивидуальный учебный план в 548 школе. 9, 10, 11 классы, они не сидят в классах. В школе лето, они не сидят в классах по 30 человек. Они давно позанимаются по разным группам, 4-5 человека. И вот эта вот распределенная школа, распределенное расписание, матрица этих расписаний, она уже есть в школах. Но им негде заниматься, потому что мы напилили с вами классов по 60 квадратных метров, хоть ты тресни. У нас есть по 60 и по 30. У нас задание, значит, в каждой школе теперь сделать IT-полигон, какой-то еще полигон. С какого мы там деятельность будем развиваться. Вот. Что за ужас? Что еще в таком духе мы можем изменить, что действительно позволит нам стимулировать рынок? Например, не знаю, пусть корпоративный клиент устроит школу для себя. Вот вы говорите, когда он строит для своих сотрудников, для своих людей, у него получается круто. Окей, вот это, может быть, вот это вот большая точка роста, когда большие корпорации, не знаю, серьезные, большие бренды начинают строить себе школу для своих сотрудников своих детей. Но они живут ни в одном месте, к сожалению. И поэтому это невозможно сделать. Вот что еще? Какие системные решения нас реально куда-то вытолкнут, какой то нормальный поле? Мы говорим, что департамент образования Москвы и строительство уже пошли по этому пути. Они создали перечень школ, которые считают ну, не эталонами, но, по крайней мере, к чему надо стремиться. И теперь они стали более вменяемыми. То есть они заказчики Которые на основании не, даже не иностранных проектов, не надо ездить, как мы, три раза в Финляндию, два раза там, в Англию, в IEP School, еще куда-то. А просто ну, пришли и сказали, вот лучшие варианты здесь. Люди уже съездили. Вот это. Но с учетом наших будущих тенденций в развитии образования, ну, заложите туда еще. Ну, на робототехнику, там, еще что-то. Вот и все. И вот это специальные классы со специальными ну, там, подходами, в том числе коммуникации и все остальное. И департамент, если, конечно, можно все испортить, костные вот эти вот чиновники могут все что угодно, но департамент должен учиться сам и все время вносить новые какие-то предложения по проектированию. Тогда все получится. Хорошо, вы поняли, что нам нужно еще в департаменте образования должны работать, в департаменте строительства да. школ, в департаменте должны образования работать, должны, должны работать аналог. прям экстремально клево крутые люди. Нет, ну подожди. Наверное, да. а, так, так и есть. Это так да. и должно быть, потому да. что они заказчики. А да. дальше вот этот вопрос, а кто у нас проектирует? Не тот, кто дешевле, да. а тот, который ну, показал, что он уже может это сделать. Потому это что делать? вот эта возможность дешевизны, ну давай за копейки, потом, как нам разница? Да ладно вам, они уже нормальные люди, то есть про тоже понимают, что не самый дешево надо брать. И Поэтому я говорю, что тот, кто проектировать должен, должен, строить. должен строить. Чтобы он с объекта не уходил.